быть один не может быть один человек всегда с богом он может быть с богом а одиночество это путь познания бога как там в песне поется без хлеба в руках то есть в проголодь без единой звезды то есть в одиночестве без людей но ради бога вечно один но бесконечно влюблен Uh, это как раз и говорит о том, как человек может быть не одинокий всегда. Не, мы не одиноки, если у нас есть вера, если у нас есть любовь, если у нас есть Бог в середине или в душе нашей. Как человек может быть одинок, если у него есть Бог? Не может. Он может с ним общаться, он может рассчитывать на него, ощущать его как своего друга. Спасибо Борису Борисовичу Гребенщикову человеку и пароходу.